<связывающие> Здравствуйте. Так, ну и мы в завершении хотели сыграть подготовленную импровизацию на инструменте «Кантель» или «Шумовых». Почти подготовленную <связывающие> <связывающие> импровизацию мы занимались каждое занятие. Я первый Я Я Я Я зеленый. Так, мы не, не разговариваем, да? Вспоминаем. Так, внимание, ребятки. Ну, в принципе, в любом порядке главное вот это будет сделать. Послушайте, пожалуйста, меня внимательно. Синя, теня, теня. Так, ножки ровненько стоят. Заваливаемся на спинку. На краешек стула подходите.